Добрый день, друзья! С вами Мерси. Сегодня будет видео про Doom Eternal и слава всем богам и яйцам, которые существуют и есть, потому что зимний период для технологий и игр это самое ужасное, тем более с учетом коронавируса это вообще ужас. Все отменяют, все что есть переносят, это вообще ужасно и хотя бы счастье тут появилось в виде Doom Eternal. Шутер реально действительно крутой, он мне достался, если честно, по очень такому странному обоюдному согласию. Ребята с одного магазинчика мне предъявили его и они сказали, чтобы я не разглашал это и конечно я же я это все пойму и не буду говорить. Но за это дико спасибо, я поиграл в него по 2-3 часа, и игра крутая, реально. И по-моему в этом году эта игра возьмет лучший шутер года, и она реально крутая, кстати. Но давайте переходим к самому обзору, то к чему мы все собрались, и коротко о сюжете сперва. События Этернала развращаются в 2016 16 -го года, армия демонов штурмует Землю, наступает Армагеддон, однако все не потеряно будущим палачом рока нам предстоит спасти землю, как обычно. Но отчасти сюжет слишком линейный, то есть он предсказуемый. В рамках истории нас ждет раскрытие многих аспектов вселенной Дум. Место действия происхождения происходит как обычно на Земле, так и за ее пределами. То есть Марс не обошли стороной. Правда, далеко не в том виде, как может показаться. В целом дизайн и архитектура игры эволюционировала на новый уровень благодаря фотодежуму со свободной камерой. Все это можно рассмотреть в деталях, не опасаясь бесов, которые на вас нападают каждый раз. Еще, кстати, у палача появилась собственная база твердыня рока. Ее можно передохнуть, там собрать полезные вещи, разлить собранные под секреты. Но вы можете сказать, что еще нового есть в этом думе. Новая часть серии не стала кардинальным изменением в сравнении с переходом от третьего дума к перезапуску дум а 16 -го года. Однако разработчики ID Software проделали большую работу в отношении множества аспектов игрового процесса, и одна из самых первых мобильность палача, то есть Этернер достигла максимального уровня Нам доступен не только двойной прыжок, как в прошлой, но и двойной рывок, кстати, это очень круто реально Осуществляемые как на земле, так и в воздухе, благодаря этому мы можем уклоняться от несущихся в лоб чертей Также можем быстро сокращать достояние Это реально прикольная фича, которая мне очень понравилась Второй, по-моему, это уровни стали ощутимо больше и свободнее для передвижения Коридоров все еще хватает, но дизайн в целом был адаптирован таким образом, что использовать новые механики и передвижения вполне возможно. Также появилось некоторые изменения в работе оружия, но в основном это полировка знакомого арсенала. Все оружие то же самое, частично они поменяли некоторые оружия, но в основном все так же осталось. В игру добавили еще и новые гранаты на выбор, осколочные и замораживающие. А также огнемет, который позволяет выбивать из демонов куски брони и подбирать себе, кстати. Еще думаю, Тернел включает своеобразную систему менеджмента ресурсов, то есть. Эта механика позитивно влияет на общий темп и органический образ мотивирует использовать все оружие, чтобы добавить все, все разные ресурсы. Это очень круто. Коротко еще можно добавить там, скины для палача и его пушек, гор новых фигурок. Чит-коды для и челленджи разные. Очень прикольно. В Doom Eternal разработчики отказались от традиционного мультиплеера. Теперь схватки происходят в формате 2 против 1. То есть два игрока берут под свой контроль демонов, еще один выступает в качестве палача. Пару демонов должны работать вместе, чтобы не оказаться легкой добычей для палача. Все это может звучать несколько запутанно, поэтому просто посмотрите видео, которое на вашем экране. А что вы думаете по поводу нового Doom Тердона, ребят? Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Мерси, всем удачи, всем пока.